Россия. Германия. <смех> <смех> <смех> все <брято>. Наверное, страна. <смех> Если у тебя страна, которую ты не любишь. <смех> <смех> а есть ли страна, которая вам нравится меньше всего? <смех> uh, все южные регионы, страны. Саудовская Аравия знаю, весь саудовский, какой -то, какой -то, аравийский континент, полуостров, вообще не нравится, потому жарко, небо носимо. Наверное, Северная Корея. Не знаю, скорее в Украину не хотел, Ничего против просто в Украину это будет. бы Всех, блин. Больше всего Россия. негатива, но у по-своему, хорошо, если бы есть. Страна, которая вам не нравится. Украина. Украина. Украина. Украина. не могу сказать, назвать точно страны. Даже африканские страны не очень интересные. Ну, пускай Наверное, в Вьетнам. Мне нравится большое зрение людей. Все грязно. Вообще, даже не Не очень высокого родного Климат, наверное. Мне не нравится Америка, потому что там очень Друг друга. Я не хотела посетить ее, ну, что... Потому что она ну, очень скучная, потому что все. Да. Китай. Китай, Индия. Да, Индия, да, еще да, что-то. Да. Наверное, что-то типа Америки, Канады. Ага. Их люди Европы не, не хотела бы ехать. Почему? С вами Франция, Италия. Это потому сильно. что у них там по всем странам, особенно в А вы что думаете? Куда бы вы не хотели поехать? Какая страна нравится вам меньше всего? Это... Россия? Гондурас. Бразилия. А есть ли у тебя страна, которую ты не любишь? Ну, из-за футбольных убеждений, наверное, сборная... Из-за сборной футбольной... Чили. которую вы не любите? Не могу еще неплохо отношусь, пока не такие А если у вас страна, которая вам нравится меньше всего? Ну, Германия, Нравится меньше всего? Северная Корея. да, Северная Корея. У тебя есть страна, которая тебе не нравится? Мне нравится? Ну, я бы не сказал, что есть. В принципе, потому что я не жил там еще. Наверное, страна Африки. В общем, детство я был в Бразилии. Это было примерно возрасте 12 лет. И вот она мне понравилась. Люди в России как? В России, как правило, чуть угрюмые, чуть не особо, скажем так, любят жизнь, все куда-то спешат. В частности, в Москве. в где там еще по-другому Вот. Вообще. Пойдем. В Германии можно хорошо заработать. Хорошо выжить. Хорошо можно появиться. Маме! Что мне понравилось Азербайджане? Не знаю. Ничего не зацепило. Mm -hmm. Был в центре города, где все, ну, отремонтировано, там, типа, старинный город И, ну, такого колорита, там, атмосферы, там, истории, ничего нету, там Мне больше, если сравнить, Азербайджан, Грузия, мне Грузия больше нравится Есть страна, которая тебе не нравится? Ну, Россия а Есть ли у тебя страна, которую ты не любишь? Армения Окей. а Почему? Там не было мне это не завод, ну, а так любят, а там нельзя А ты людей люблю вас, А кто тебе нравится меньше всего? Ну нет нет никакой неприязни. Ну конечно же чуть чуть не нравится Америка, потому что они как-то выделяются. Якобы они очень хорошие, но на самом деле они не такие уж хорошие, как, как они говорят. И всем понятно, что это они просто как бы на камеру все это показывают, но на самом деле они как бы лицемер. Из этого чуть-чуть есть -чуть, какая-то прилежно. Россия и Дагестан криминал. Uh, uh, this uh, one country Russia, one country Дагестан криминал. Nothing. Uh... You don't like. Him. Я hate карри Я люблю ковсы Ему ковсы, Это длинное Мы в странном стране Мы в И... Они все А есть ли у вас тона, которая вам нравится меньше всего? США USA USA No No response no. no No Есть ли страна, которая вам нравится меньше всего? Меньше всего? Так трудно сказать Мне mm -hmm. Меньше всего, наверное, Красиво. не нравилось мне ХНДР, наверное такая страна Где очень много запретов Угу. У меня в целом Япония, Китай, Муравейник такой. Китай, да, но Япония не согласен. Япония бомбовая страна. Да, скорее всего, нет такой страны, которая мне не нравится. Есть люди, то есть страны, которые мне не нравятся. А где вам не нравится, может быть, правительство или люди? Да, соединенные что-то. А есть ли страна, которую ты не любишь? Меньше всего нравится. Ну, если это можно считать страной, это скорее всего Украина. Bro, what are you talking about, man? А почему Украина? Ну, не знаю, это. Даже не знаю, как объяснить. Скорее всего, недолюбие, наверное. А если страна, которая вам не нравится? Мне нравится, это Российская Федерация. Какая страна тебе нравится меньше всего? Mm -hmm. Почему Индия? Mm -hmm. А фильмы, музыка, говорил. ты говорил? Угу. Таких особо нет, но, ну, наверное, это Греция. Потому что она не выделяет на некоторые города, она полностью оставляет в бедности, не обслуживает какие-то районы, заставляет людей жить в бедности без возможности вырваться из нее. То есть, там, в буквальном смысле, даже если человек родился в каком-то условно бедном городе, то... Он не сможет из него вырваться, потому что даже на переезде ему не хватит денег с накопления. Он может работать около трех-четырех лет и ему даже это не может. Почему Северная Корея? Мы за политическую режиму Азраэль? рейд Да, я нет Да, это все интересно